Здравствуйте! Рассмотрим режим наложения добавленных на линию времени клипов. Для того, чтобы добавить наложение, щелкните правой кнопкой мыши по клипу и из меню выберите раздел «Добавить переход». В данном разделе представлено много эффектов смешивания. Рассмотрим некоторые из них по очереди. Edition. Результаты работы данного перехода вы можете видеть в окне Монитор проекта. Щелкните левой кнопкой мыши по желтому квадратику и из окна переход в выпадающем списке Тип выберите следующий режим наложения. «Burn». Darken. Difference. Divide Dodge. Grain Extract. Результаты работы данного режима вложения вы можете видеть в окне монитор проекта. Grain Merge. Hard light Мультиплай. Оверлей. Screen soft light. Abstract. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.